Привет, земляне! С вами Бриз и Перпин, и мы пришли с миром в таймы и про школу. Когда не исправляла оценки в своем дневнике. Да, конечно. А кто этого не делал? Я, короче, когда училась в 11 классе, наученная горьким опытом плохих оценок в четверти и в десятом, да, в классе мы с моей подружкой разработали э, схему по исправлению оценок в дневниках. Во-первых, я скажу, что эта штука работала целый год, так что если вы хотите этим воспользоваться, то вы можете, но все последствия остаются на вас. Короче, что мы сделали? Мы взяли замазку в самом начале учебного года, да, и типа Случайно размазали в конце там, те ставят отметки за четверти и годовые. Короче, все учителя уже знали, что там изначально у меня была замазка, потому что я типа лох. Как только мы получали не очень хорошую оценку, мы ее просто замазывали замазкой и писали новую. Удивительно, насколько ты отвратительная ученица. Я думала, что ты хорошая, а ты вот так поступаешь. Это была подводка к истории. Это очень важная подводка к истории. Ну ладно, хорошо, давай саму историю. В конце третьей четверти, когда училка собирала наши девки, она просекла, что мы с моей подружкой поисправляли оценки. И вызвала нас на ковер Она нам дала пизды Она нас очень сильно обосрала Буквально обосрала чтобы ты понимала, мы две здоровые девахи Нас довели до слез Это был, это был буквально буллинг. Она, такая, она, нас, она нас буквально обосрала чтобы ты понимала Она встала на стол ногами, сняла штаны И начала катить Да, только что Нет, я серьезно, она даже довела до слез Ты сама понимаешь, какие наверное, обидные вещи говоришь чтобы довести, да? Типа, а мы там уже очень обидно да и, короче потом она нас отправила к директору слава директрисе было максимально плохо и она такая типа что вы сделали а короче к школьному психологу и такая что блять и чтобы ты понимала это, когда нас спалили за оценками да это был другой урок. К нам просто приходит в кабинет классуха такая, типа... Так, вы! Как вам не стыдно? Вы, вы сделали что? И она на весь класс сказала, что мы сделали. При всех вывела нас. И еще отчитывала под дверью полчаса, прежде чем завести в кабинет. И все слышали, как мы начинаем реветь. <laughs> Это было очень стыдно. И потом нас отвели к психологу. То есть мы просидели урок в ее кабинете. А следующий урок мы сидели у психолога и ревели. И к слову, психолог нас успокаивал, типа да, девочка, да ладно, все бывает. Типа у вас какие-то проблемы с семьей, да? У вас родители какие-то жесткие, да? Вы зачем? Типа вот это делаете? Блядь. А, а как мне объяснить, что типа за пять мамка меня отхуярит, а за 6 нет и типа мне этот один балк как бы нужен? Вот. И мы просидели целую урок. Это нужно, наверное, добавить. Что... <свят> что это была не шутка про и 5,6, а что ты учишься в Беларуси, у вас другая бальная система. А, блядь, точно, вы же бомжи из России, где 5 это самая классная оценка. Да, простите, я не уточнила, у нас 10-бальная <свят> 10 система, и типа 5 у нас это ты ебать лошара такой. И я что не все оценки исправляла, просто и Зна вот э, знаешь, как, как нужно сильно довести учеников до слез, до такого состояния, что их потом пришлось отводить к школьному психологу То есть кто-то вообще бывал там когда-то, я лично никогда в жизни не ходила к школьному психологу Знаешь что... У нас ее кабинет находится напротив женского туалета. Вот прям напротив. Там, там, там максимум два человека может пройти, да, типа в этом коридорчике. Настолько у него не повезло с кабинетом, но ну, не суть. Я тебе просто хочу сказать, представь, что ты проревела два часа без перерыва, да, как бы вас там не успокаивали, а потом тебе говорят такие, типа, ну все, пиздуйте на уроке. Мы были опухшие, красные, просто пиздец. Вся наша косметика просто смылась к хуям. И моя подруга она как бы еще была из скажем так. Я-то такая, типа, уроки, блядь? Вы, типа, меня, видите я, знаешь, такая как пафосная сучка при всех. еще во время урока захожу, беру свой портфель, э, там уже был другой класс, типа, да, наши просто портфели и вещи просто скинули в конец, потому что, типа, всем поебать, да, что там у вас произошло, и прям и короче, пиздует домой. Как ты поняла, пиздовать домой я любила, я если что-то не так, я сразу пиздовала домой, мне было пофигу, и, но мне за это абсолютно ничего не сделали, потому Потому что я не знаю почему. А в общем, то тогда позвонили моей маме. Причем звонил психолог. Наверняка. Я уверена 20%, что психолог был типа Так, так, типа, не ругайте девочек, да? Да, мама мне всегда дала пизды. И, и как бы, знаешь, что? история могла бы закончиться на этом, но э, моя училка сказала, что ей поебать, что там... Короче, она сказала, что мы испортили официальный документ, ага, она же официальный документ и сказала, чтобы мы переписали абсолютно все. Это вообще раз говорю, это была третья четверть, это, блядь, это прошло полгода, весь дневник переписать, абсолютно она сказала все, Сказала пройтись по всем учителям, чтобы они все оценки назад вот выставили, мы такие, ага, сейчас ничего не сделали, она так беседует. Писилась на нас с ней, а, просто, просто неимоверно писилась, и жизнь меня все равно ничего не научила, потому что 11 класс был последним, и в конце, когда в годовую оценку поставили, она проверила у меня дневник, и перед тем, как пойти домой показать маме, я все равно это исправила, и мне было плохо, и мама не заметила, конечно. Это просто полная жесть. Я не понимаю, как можно просто взять и унижать человека при других. Знаешь, вот очень короткая история. Я помню, однажды у меня был урок русского языка. У нас спрашивали домашнее задание. Естественно, никто это домашнее задание не сделал. И вот наступил мой черед отхватывать двойку. И когда я не смогла ответить, как раз в этот момент зашла завуч. Наверное, во всех школах такая фигня, что у у вас есть дико противная, ужасная зауч. И просто директор, которому вообще на все насрать. Они О, все да, такие, я думаю. Да, это везде так. Зашла та самая зауч, самая противная, самая мерзкая, которая всех оскорбляла. Вообще всех ненавидела. Зашла как раз та самая зауч. Моя учительница по-русскому просто начала поливать меня говном. Она говорила, какая я тупая. Причем, заметьте, никто не ответил на этот вопрос. Просто так получилось, то, что за зашла в тот момент, когда я отвечала. Она рассказывала про то, какая я тупая, что я не читаю, что я никуда не поступлю. Вот, даже настолько все плохо, что я никуда не поступлю, что буду работать за прилавком, что умру там, не знаю, в одиночестве. То есть там вообще какие-то уже личные темы пошли, которые никак не связаны с русским языком. Просто она просто начала оскорблять меня. Но она даже это делала это не в глаза. Не, не мне, не мне, не в... Ну, она делала это в классе. Она говорила это никому то из моих одноклассников, которые просто меня поняли бы. Она не говорила это мне лично, просто чтобы я, например, осознала свою вину. Она просто взяла и начала говорить это завучу, самому противному заучу которая меня, к слову, тоже не любила, потому что я не заплетала волосы в школе. Блядь. У нас, кстати, не было таких жестких правил по поводу волос. Эта зауч начала просто ей подать и оскорблять меня еще больше, я просто сижу и думаю, блять за что? За что вы это делаете? Я вообще, серьезно, я всегда по-русскому отхватывала четверки и пятерки. Я не знаю, что у них там произошло, что они просто меня начали говнить. Я один раз не ответила, и меня просто поливали грязью. Просто вот взяли и насрали мне в душу. Причем, это был хороший преподаватель по-русскому. Она вызывала у меня Уважение. Она действительно была хорошим человеком. Она очень много знала, и это был человек, на мнение которого мне было не пофи. То есть она была для меня авторитетом. И когда она а -а -а. так со мной поступила, у меня просто начали течь слезы. Я вот сижу и начинаю реветь, как сука последняя, потому что. Ааа, они такие четыре Что ты не на четыре Что эти такого говорю? Нет, да. это даже это даже произошло не так. Это они не обратили на это внимание. Они вообще на меня не обращали внимания Они просто друг с другом разговаривали О том, какое я говно То есть девочки, которые сидели там Спереди или сзади меня Они такие, о боже, ты что, плачешь? Типа, а они смотрят на мое заплаканное лицо Как-то пытаются меня успокоить Потому что, ну, все понимали То, что это было незаслуженно И там какое-то время прошло Она снова вернулась и просто продолжила урок Она вообще никакого внимания не обратила На то, что я уже сижу зареванная Заплаканная. Ноль внимания, ноль реакции Вообще никакой Короче, какой можно сделать вывод? Учителя суки И я не понимаю, как в школу уберут людей Которые заведомо не любят детей И не готовы посвятить им, так сказать Всю свою жизнь Знаешь, я, я понимаю учителей Которые не любят, например, детей Которые действительно проказничают Которые не ходят на уроки Которые учатся плохо Которых нужно действительно воспитывать Покричать на них Или еще что-то Но когда ты Обычный ребенок, а я уверена, что многие из вас, кто нас смотрит, обычный, тихий, спокойный ребенок, который учится хорошо или плохо, неважно, как он учится, в любом случае, мы с вами воспитаны. И когда учитель начинает орать на маленького, бедного, воспитанного ребенка, который может действительно все близко воспринять к сердцу, потому что дети, которые бесятся, они вообще не воспринимают, когда на них ругаются. А мы с вами, ну, то есть, действительно, воспринимаем. Понимаем это близко к сердцу. И когда на нас начинают орать, я в детстве просто не понимала, за что, почему так сильно, какого хрена, я же почти ничего не сделала, почему я должна это терпеть, и начинала плакать. Просто начинала плакать. Да. Вот Потому ты что, ты что ты я не понимаешь. могла никак ответить. Это просто это ужасно. Ой, рассказывайте свои ужасные истории в комментариях. Я надеюсь, их у вас было меньше. А можете не ужасные рассказать. Подписывайтесь на наши паблики ВКонтакте, подписывайтесь на наши сольные каналы, каналы, где я делаю часто видео про рисование. А перпин, не очень часто, <сх> но тоже что-то там иногда делают. Всем спасибо! Всем пока!